начинаете чувствовать свое тело видите как все темные моменты уходят как ваши помощники трудятся вам во благо делаете еще три глубоких вдоха и выдоха и оставляете ваше тело для своих помощников ангелов маленьких фей или бабочек или мотыльков, что вы выбрали продолжать очищать, исцелять. А вы сейчас сами берете свою часть, и мы с вами направляемся в другое путешествие. По лесу, по приятной дорожке, может быть это горная дорожка. Выступаете, дорога устойчивая на вам у вас на ногах удобная обувь, очень мягкая, удобная, комфортная одежда. Какой только можно мечтать. Если необходимо, голова прикрыта от солнца, у вас есть солнечные очки. И самое необходимое с собой бутылочка для воды, может быть какой-то вкусный пирожок. Вы просто наслаждаетесь звуками природы этой тропинкой. И наслаждаетесь этим состоянием, когда вы не знаете, куда вы идете, Но вам настолько хорошо здесь и сейчас. И вы просто идете по этой тропинке, наслаждаясь, наслаждаясь. И благодаря себя за то, что вы здесь и сейчас оказались на этой тропинке лесной. Может быть, вы идете по горе, но тропинка очень удобная, это не какая-то опасная скала. Это тропинка, где есть растительность, приятные какие-то, может быть, животные или птицы рядом проходят, они вас не боятся и встречают как будто с любовью, как своего друга. Вам хорошо и спокойно. И вы находите источник воды, может быть, это ручеек, а может быть, целый приятный золотистый серебристый водопад, который образует радугу на солнце. Вы дышите его парами. Просто садитесь и любуетесь этим водным источником. И с каждой минутой, с каждым вдохом и выдохом, вы вдыхаете его испарение. И понимаете, что вы пришли сейчас к необычному источнику. Это ваш источник жизни, из которого вы можете всегда черпать энергию. И сейчас в новый лунный день, и каждый день, и в любой момент вашей жизни возвращаться к нему, брать энергию, потому что вы рождены, чтобы жить, и для вас всегда есть этот источник. И если вам хочется, вы можете погрузить все свое тело в этот источник, и позволить ему насыщать себя проходя насквозь, в глубину тканей, очищая все, что еще осталось у вас ненужного, и вытекая, забирая это в землю, где все перерабатывается и не остается ничего лишнего. И каждая стройка, каждая капелька этого источника, каждая его молекула наполняет вас новой жизненной энергией. Вы можете пить эту воду, умываться, Просто лечь или постоять в этом источнике, как вам удобно. Может быть, это небольшой ручей. Вы можете аккуратно лечь на его почувствовать, как воды его омывают вас. И может быть, на минуту или на несколько минут представить себя самим этим источником, слиться с ним, стать прозрачным и увидеть, где еще есть у вас в теле какие-то образные энергетические или настоящие темные проблемы и постараться промыть их этой свежей, живительной, жизненной энергии, этим источником. Благодарить себя ни в коем случае не ругайтесь Пусть у вас сейчас получается так, как получается. Значит, сейчас нужно так. Помните, что вы всегда можете вернуться к этому источнику источнику наполнения ваших жизненных сил. Наслаждайтесь этим процессом, наполняйте себя и смывайте все ненужное, очищайте. Очень глубоко дышите, дышите парами это прекрасной Лечебные, целебные, исцеляющие воды. Вы можете наполнить, с собой взять эту воду, наполнить какую-то красивую чашу, хрустальную, может быть, этой водой, забрать ее с собой, угу. и потом дома. Уже имея свою какую-то чашу или емкость для воды, просто приложить руки, вспомнить этот опыт и как бы наполнить ту домашнюю воду свою вибрациями вот этого вот жизненного источника и пить ее, быть уверенным, что она именно из этого источника и наполняет вас, исцеляет и в то же время очищает от всего ненужного, от блокирующего, от того, что занимает место в вашей жизни, в вашей энергетике, что не дает места для того, что вам хочется. Угу. И тем самым создавать для себя исцеляющий такой источник, исцеляющую воду. И сейчас вы выходите из этого источника воды, из ручейка, из водоема, из водопада, из реки, там, где вы сейчас были. И чувствуете себя совсем по-другому, вы чувствуете устойчивость в своих стопах. Встаньте плотно на свои ноги и почувствуйте, как вы становитесь все больше и больше. Угу. И одновременно с вами растут деревья рядом, может быть меняется пейзаж и ваше тело все больше и больше увеличивается, все больше и больше в нем уверенности, энергии. Вы как будто становитесь таким великаном. Но вокруг вас тоже все большое. Вы в такой большой стране великанов, большие деревья, которые не охватить руками, вы любуетесь и очень уверенно идете по дороге, Ничего не ломая, не разрушая, а только создавая. Возможно, почувствуете в себе какие-то волшебные силы что-то создать. Если вам захочется облако, дерево, животное. У кого сейчас приходят вот такие творческие идеи, пожалуйста, их воплощайте. Это значит, раскрывается ваш потенциал, вы достаточно наполнились. Запоминайте для себя эти какие-то образы, они что-то значат для вашей жизни. Это, конечно, образы-метафоры, тем не менее, потом придет ответ, что они означают. И чувствуйте, как с каждым вдохом, как с каждым шагом вы становитесь все более большим и уверенным в себе человеком. Человеком, который заботится об этом мире, созидает, создает, любит. И в то же время очень сильным и могущественным. Таким великаном, который продолжает расти, любить мир. И вот вы стали уже ростом больше, чем земля. И вы можете сейчас наш земной шар взять в руки, как мячик. Приложить к своей груди или к животу. Может быть, кому-то хочется поцеловать землю. и Просто покачать ее, как младенца. И если у вас есть энергия и силы любви, подарить этому младенцу любовь. И сказать, малыш, будь счастлив, процветай, будь мирной планеты, Я люблю тебя. И вы можете продолжать держать в своей левой руке землю, а на правую руку, подняв ее вверх, взять солнышко, почувствовать, какое оно теплое, оно не обжигает вашу ладонь, какое оно мягкое, доброе. И вы можете направить сейчас это солнышко своей рукой, не очень близко, так чтобы не обжечь нашу планету, в то место, где больше всего она сейчас нуждается в солнышке. Направьте в это место солнышко, поверните планету так, как нужно. Ваши пальцы могут спокойно крутить нашу землю. Сейчас вы такой волшебник, великан. И пусть то место, где не хватает любви и тепла, не хватает, может быть, справедливости, наполнится этим солнышком. Наполнится сполна до краев. И вы увидите, что там солнышко уже отражается, играет в счастье, смеются дети, расцветают цветы, и вы можете отпустить солнышко и отпустить землю, уверенным, что вы сделали все, что могли, исполнили ваше предназначение, и вы можете увеличиваться дальше и как бы плыть, порхать по бескрайней бесконечности космоса, который. В каждом звуке говорит вам ⁇ Я люблю тебя ⁇ Можете играть со звездами, собирая их в свои ладони, а потом отпуская, рассыпая их по небу. И почувствовать бесконечность. Почувствовать, что вы можете бесконечно путешествовать во Вселенной, что у вас есть сила. Вы можете... Остановиться на какой-то планете, просто покачаться на ней, пошутить, покрутить ее и просто наслаждаться тем, что вы большой, сильный, тем, что ваш путь бесконечный и тем, что вы несете мир этому миру и тем, что мир принимает вас и любит. И то, что везде есть мир и любовь. Куда бы вы ни сглянули, а еще есть веселье и улыбки. Звезды планеты как будто улыбаются. Они живые. Они, может быть, не имеют такого рта для улыбки, как у нас у людей. Но вы видите, как они улыбаются сейчас вам. Наслаждайтесь этим процессом своего путешествия по бесконечной Вселенной. Наслаждайтесь и запоминайте это состояние. Это очень напом... наполняющее состояние любви, мира, уверенности. И состояние бесконечного, изобильного удовольствия. Такое состояние всегда наполняет, дает новые силы. И раскрывает наши возможности для того, для чего мы хотим. Запоминайте это волшебное состояние. Продолжайте путешествовать по Вселенной. Ваше тело может быть уже не такое плотное, а как бы прозрачное. Но вы чувствуете себя великаном, который парит от Вселенной. И очень спокойно и медленно вы можете возвращаться на Землю, оказаться около своего водного источника, уменьшиться и возвращаться к образу своего тела, где маленькие ангелы или бабочки слетаются на свет и уже совсем его очистили. Посмотрите сейчас, Какого цвета ваше тело со стороны. Какую ауру оно излучает. Какое оно чистое и светлое. Если остались еще какие-то темные пятна, не переживайте. Всему свое время, когда вы захотите от чего-то еще избавиться. Вы обязательно это сделаете. Можете не спеша уйти в сон у кого уже позднее время а можете присоединиться ко мне и писать свои отзывы а медитации очень постепенно мы ее завершаем делая три глубоких вдоха последовательно с выдохом благодаря себя пространство мир что мы сейчас с вами создали эту медитацию в потоке медитацию на новолуние.